Это очень важная тема для составления предложений на арабском языке и для понимания изменений глаголов. Например, из одного слова «идти» мы можем составить несколько слов «идти», «идет», «иди» и так далее. Берем, например, вот слово «дхаба». Это у нас в слове «идти» или же «пошел» в прошедшем времени. Это я «ядхабу» в настоящем времени, а «идхаба» это «приказ». «Иди», «идхаба». Легкость арабского языка в том, что Такая форма ⁇ захаба ⁇,⁇ ядхабу ⁇,⁇ Не только в этом слове, но и в других словах, словах тоже. ⁇ Фааэля, ⁇ ядхалу ⁇,⁇ ифаэль ⁇ Здесь тоже одинаково. Для того, чтобы все слова, которые в такой форме, то есть для того, чтобы сказать в прошедшем форме, сказать ⁇ захаба ⁇ будет в настоящем ⁇ ядхабу ⁇ и приказ будет ⁇ идхаб ⁇ арабские специалисты сказали, что давайте скажем, что эти все слова... В форме фа'ля. Например, слово захаба мы говорим, она в форме фа'ля. Когда мы так говорим и почему мы так говорим? Потому что у слова фа'ля и захаба у них соответствует количество букв и соответствуют харакаты. Смотрим. В слове фа'ля первая буква буква фа. Она с харакатом а. И в слове захаба тоже Первая буква с харакатом А. Захаба и Фааля. У слова фа вторая буква с харакатом А. В слова захаба тоже с харакатом А. Третья буква. У слова Фааля Ля ла с харакатом А. У слова Захаба тоже с харакатом А. Последняя буква. Количество букв. У слова Фааля три букв. Фа-ля. А, и у слова захаба тоже три буквы. Значит, они соответствуют по харакатам и по количеству букв. Поэтому мы можем сказать «захаба» в форме фа'ля. Это слово «захаба», она в форме фа'ля. Во втором примере тоже очень ясно видно. Смотрим. Ядхабу уже будет в форме «яфа'лю». Смотрим. «Язхабу» первая буква «я» с харакатом «а» в слове «яфа'лю» тоже. Первая буква «я» с харакатом «а». Вторая буква в слове ядзхабу с суконом, и здесь тоже яфалю вторая буква с суконом. Третья буква хядзхабу с харакатом а, и в слове яфалю третья буква айн с харакатом а, вот соответствует. Четвертая буква ядзхабу, последняя четвертая буква с харакатом у, и здесь тоже последняя буква с харакатом يفعلو. и поэтому мы говорим что слово ябу в форме яфалю количество букв тоже одинаковое я четыре буквы. букв я тоже четыре букв это очень легко хамдулиля и последняя форма и делай мы говорим слово из в форме и потому что у них соответствующие харакаты и соответствует количество букв. Например, в слове «фаль» четыре букв, и в слове «изхаб» тоже четыре букв. Харакаты соответствуют? Да. У слова «фаль» первый харакат «и». У слова «изхаб» тоже «и». Второй харакат «сукун». Здесь тоже второй харакат «сукун». А, «Ха». Третья буква, третья буква с харакатом а здесь тоже третья буква с харакатом а последняя буква с сукуном и фал и здесь тоже последняя буква в слове изгебе тоже с сукуном это очень легко теперь э, есть множество слов которые бывают в такой форме сейчас я покажу некоторые примеры иншаллах следующий пример слово фатаха тоже в форме фал Значит, если «фатаха» — это «открыть», кстати, перевод «фатаха» — это «открыть». Как будет «фатаха» в настоящее время? Если «зхаба» — будет «язхабу», те же харакаты и будет у слова «фатаха». И так будет в форме «яфтаху» — те же харакаты. Первый «я», потом второй харакат с сукуном, тоже как у «яфалю», ф с сукуном. Третья буква с характером а, здесь тоже с характером а, и четвертая буква заканчивается на у, и в слове тоже заканчивается на у. Значит, мы взяв вот эту форму, только эту форму, можем составить из многих глаголов прошедшую форму, настоящую форму и приказ. Как приказать? Например, если приказ это яфаль и в слове «захаба» приказ у нас был «изхаб», то как же составить приказ из слова «фатаха»? Открывать э, «открой». Тогда э, приказ слова фетаха «открой» будет в форме «ифал», то есть «ифтах». «ифтах», вот, «ифтах». Потому что э, приказ должен быть в форме «ифал», и одинаковые харакаты и одинаковое количество букв. Значит, لله, узная это, мы уже можем составить из многих глаголов вот эти формы. Например, слово ката. Итак, например, возьмем слово селе. Не ката, а селе. Селе это спрашивал. Переводится как спрашивал в прошедшем времени. Как составить настоящую форму? То есть сейчас он спрашивает. Для того, чтобы составить настоящую форму, мы должны его поставить в форме Яфалю. То есть добавляем Я в начало, начало, и харакаты должны быть вот те же харакаты. Я алю. И так у нас будет так. «Я вот и все, аль Значит, мы, зная слово сааля в прошедшей форме, уже сможем сами составить настоящую форму. То есть сааля он спрашивал в прошедшем времени. Яс алю сейчас спрашивает. Откуда мы узнали, как составить, как будет это слово в настоящем виде, в настоящей форме, в настоящем времени? Вот из этого слова, из этой формы я алю в начале должно быть я, второй характер должна быть сукуном. У нас тоже также я и син с сукуном и в конце должно быть у. Здесь тоже в конце у яф алю. Итак, мы сможем составить э, приказ спрашивай как будет спрашивая тоже будет в форме и файл то есть вначале будет и и в конце будет сукун и файл у нас будет вот так так форма приказа будет вот так из и вот эти три формы файлля алю и файл помогут нам составить множество форм из разных глаголов если в прошедшем времени будет файлаля например за он уже пошел Фатеха, он уже открыл. Уже прошедшее время, уже прошло. Сааля, он уже спрашивал. В настоящее время должно быть в форме я фалю. То есть в начале должно быть я. Вот так. Смотрите. Я он сейчас идет. Фатеха, я фтаху, он сейчас открывает. Сааля, я с алю, он сейчас спрашивает. Значит, если мы увидим я в начале, значит, это показывает, что. Это идет в, в настоящем времени, а когда приказываем "effal", сделай "effal". В начале должно быть "и", и в конце "сукун". Например, "zahaba", иди, как будет "izhab". "fetaha", открой, как будет "eftah". "saala", спрашивал, спрашивай, как будет "sl Значит, посмотрев на эту форму, мы можем составить э, приказ из этих слов таких э, слов очень много Слово кора -а", читал кора -а", читал в настоящее время он сейчас читает мы должны добавить я как в форме я фалю. посмотрев на эту форму мы можем составить настоящее, настоящее время я файлю здесь тоже будет кора -а", я кора то есть теперь читает я карау, я карау, я фалю. У всех глаголов, когда мы говорим в настоящем времени, сейчас это делает, мы добавляем я. Я дхабу сейчас идет, я в сейчас открывает, я с алю сейчас спрашивает, я карау сейчас читает. А как будет читай, это уже очень легко, потому что мы смотрим... Приказ будет в форме ифалля, в начале и в конце лам. Uh, Итак, так будет вот так. Iqara, iqara, iqara. Читай. И в конце что я хочу сказать, откуда мы узнаем, что какая буква соответствует букве фа, какая буква соответствует букве а, какая буква соответствует букве лам. Смотрим. Услово фаалля первая буква фа, значит, в условии за будет за заменителем буквы фа. Условия фа аля ля буква айн, а условия зеха вторая 2 буква хэ. Условия фа аля третья буква ля, условия зеха-ба 3 буква б. И поэтому, когда мы составляем приказ, когда мы говорим if откуда мы узнаем, что вот ифаль а фа с сукуном. А здесь какая буква будет с сукуном? Вот идха. Почему за с сукуном? А может быть ха должна быть с сукуном? Мы узнаем вот так смотрим в прошедшую форму здесь все было в начале и в начале было за значит вместе в должна быть за и здесь тоже вместе фа и файли мы ставим букву за из-за iz, потом айна и фа здесь тоже изгад почему мы поставили ha, а они поставили например б потому что Буквы айн здесь соответствует буква х одинакового цвета потом ифаль конечная буква с сукуном здесь тоже идгеб конечная буква с сукуном почему мы б сделали с сукуном откуда мы узнали что лям есть с сукуном тогда б должна быть с сукуном вот из этой формы из прошедшего времени мы узнали что третья буква лям а здесь третья буква б Значит, вместе ля мы должны поставить сюда букву Б. Надеюсь, понятно. Пусть Аллах облегчит тебе, уважаемый зритель, и даст тебе баракат. Это очень важное правило. Еще будем продолжать наши разговоры по этой теме. Вальхамдулилля.